Доброе время суток, уважаемые слушатели. Меня зовут Александр Синомати. Вы смотрите обучающий ролик «Сетевой маркетинг сегодня. Время профессионалов». За 20 лет в России сетевой маркетинг прошел, на мой взгляд, несколько этапов. Первый этап я бы назвал «Этап очарования». Первые сетевики в России начали работать в начале 90-х годов прошлого века. И в, тот, в то время как раз у нас поменялся общественно-политический строй. Помните, мы долгое время строили социализм, а потом нам объявили, что мы теперь строим капитализм. То есть в головах людей система координат перевернулась и поменялась. И в такие периоды, когда все привычное рушится, а то, что ожидает впереди, абсолютно в тумане, когда невозможно логически объяснить происходящее вокруг, в обществе всегда возникает спрос на чудо, что возможно нечто, что поможет людям в непростой ситуации, в которой они оказались. И вот первые сетевики работали как раз на этом фоне. Был спрос на чудо, а у сетевиков было готовое предложение этого самого чуда. А чудо потому и чудо, что оно происходит как бы без непосредственного участия самого человека. Ну, например, есть чудо-коктейль, который творит чудеса, и излечивает все болезни. Есть чудо-бизнес, в котором достаточно пригласить пятерых своих знакомых, и через три месяца ты из нищего инженера превращаешься в преуспевающего миллионера. И вот это вот предложение чуда изумительно совпало с представлениями многих людей о том, как можно изменить свою жизнь. И эти представления не черпали в многочисленных народных сказках. Вспомните, золотая рыбка, которая выполняет желания, имели дурачок со своей волшебной щукой и так далее. И вот этот вот ряд а, чудес он продолжился. Предлагали чудо-таблетки, которые лечили членов политбюро ЦК КПСС, а, целебный браслет от всех болезней, изготовленный на секретном предприятии оборонной промышленности, а, супер-коктейль, который пьют космонавты на орбите и так далее. И вот в то время сетевики давали своим клиентам а, или тем, кого они хотели пригласить в бизнес, прямые послания. Хочешь стать бессмертным, в кавычках, принимай чудо-коктейль. Хочешь стать миллионером, заключай контракт с компанией. И тебя ждут целесные, чудесные исцеления и трансформации. И, как известно, после любого сильного очарования непременно наступает разочарование. Это также неизбежно, как тяжелое похмелье после веселого застолья. И через какое-то время народ понял, что чудо в очередной раз не произошло. Кремлевские таблетки не приносят бессмертия, а для того, чтобы зарабатывать деньги в сетевом бизнесе, необходимо вкладывать силы, время, деньги, самому учиться, обучать других и так далее. И потихонечку накапливалось негативное мнение о БАДах, как от панацеи от всех болезней, и о сетевом маркетинге, как о быстром способе разбогатеть. Иллюзии пропали... Осталось недоверие и разочарование. И маятник качнулся в другую сторону. Ну, через какое-то время, опять же, по всем законам, маятник пришел в нейтральное состояние. И вот очарование-то пропало, но вопросы, которые стоят перед большинством людей, остались. А именно, как сохранить здоровье? в условиях плохой экологии, постоянных стрессов, катастрофического состояния современной медицины, как заработать себе на жизнь в условиях постоянного подорожания инфляции, как обеспечить свою старость, когда пенсии хватает на один поход в магазин и так далее. А ведь именно на эти вопросы и дает ответы сетевой бизнес. И потенциальный клиент для сетевика – это человек, который ищет ответы на эти вопросы, ищет способы выживания, способы зарабатывания. Но этот клиент уже не тот, что был на первом этапе. Он уже не верит в чудо, он недоверчив, он требует информацию. Ему нужно время для того, чтобы принять взвешенное решение. Поэтому, если на первом этапе достаточно было просто дать прямое послание, и оно сразу же воспринималось – то сейчас задача усложнилась. И все сетевики, которые а, работают а, в этом бизнесе с, вот, с первого этапа, они а, в один голос соглашаются с тем, что работать стало сложнее. Почему? А, труднее стало приглашать в бизнес, потому что меньше стало людей, которые готовы трудиться на перспективу, вкладывать силы, время, нервы а, с отложенным результатом. Во-вторых, труднее стало предлагать продукцию, потому что имеется переизбыток подобных предложений. А работать стало сложнее, потому что сейчас всю необходимую информацию о продукции и бизнес-возможностях можно получить из, из интернета. Сетевики перестали быть единственным источником ценных знаний о здоровье, карьере, возможностях зарабатывать деньги. Поэтому им каждый день приходится доказывать своим клиентам, потенциальным и партнерам, почему те должны обратиться именно к ним при наличии других вариантов. И, наконец, произошли серьезные изменения в деятельности сетевых компаний и в деятельности лидеров. Вывод. Если работа стало сложнее, значит, работать надо профессиональнее. Поэтому давайте поговорим с вами о профессионалах. Как известно, существует массовый спорт, которым занимаются миллионы людей ради удовольствия и для укрепления здоровья. И существует спорт высоких достижений, главной задачей которого является достижение максимально высоких спортивных результатов. И этим спортом занимаются только профессиональные спортсмены, которые серьезно тренируются в течение многих лет. Из-за своей победы, кроме морального удовлетворения, они получают еще и солидное материальное вознаграждение. Вот ту же самую картину можно наблюдать и в сетевом бизнесе. Многих людей привлекают в сетевых компаниях возможность улучшить свое здоровье, расширить круг общения и в свободное от основной работы время получить дополнительный заработок. А есть люди, которые занимаются сетевым бизнесом профессионально и получают высокие и постоянно растущие доходы. В чем же разница между любителем и профессионалом? На мой взгляд, отличаются они по трем параметрам. Время, усилия и результат. Сколько вкладывают времени и усилия и какой получает результат. Вот давайте посмотрим. Начнем с любителя. Любитель – это человек, для которого занятие сетевым маркетингом – это разновидность хобби. Вот я нашел такую картинку, видите, такой веселый человек, играет на гитаре, мячик пинает, что-то рисует, что-то читает. То есть он не ставит перед собой цель зарабатывать деньги, его вполне устраивает наличие каких-то вот... Небольшой, да, небольшой не, дополнительный источник дохода, и он берет продукцию для себя время от времени, время от времени посещает обучающие мотивационные мероприятия, но особой активности не проявляет. И, соответственно, его результаты в денежном выражении невелики, потому что основные дивиденды он получает в другой валюте, ну, общается, самореализуется и так далее. Профессионал – это человек, для которого занятие сетевым маркетингом – основной источник дохода. Он уделяет этому бизнесу все свое рабочее время, все силы, и поэтому достигает высоких результатов. У него, как правило, большая клиентская дистрибьюторская сеть. Он не только посещает обучающие мотивационные мероприятия, но и сам организует такие мероприятия. И для того, чтобы добиться успеха как профессионала, нужно не только э, уметь э, и хотеть общаться, не только любить продукцию, но и уметь ставить цели, планировать свою деятельность, постоянно учиться и развиваться. Что еще характерно для профессионала? Профессионал – это партнер, у которого есть четкие цели, конкретные планы для их достижения, и который постоянно стремится к повышению эффективности своего бизнеса. Профессионал всегда бьет в одну цель. Вот многие из партнеров сетевых компаний – они любители, потому что продолжают совмещать деятельность в сетевой компании с наемной работой, а некоторые даже с двумя работами. При этом они удивляются, почему их бонус в компании годами стоит на одном месте, или даже наоборот уменьшается. Ответ очень простой. Дело в том, что есть такое вот замечательное выражение – сфокусированный луч зажигает. Если вы попытаетесь зажечь костер с помощью солнечных лучей, пропущенных через увеличительное стекло, то через какое-то время вам это удастся. Вот щепочки сначала задымятся, а потом загорятся, появится огонь. А теперь представьте себе, что вы вместо увеличительного стекла поставили обычную. Ну, максимум, чего вы добьетесь, это что дрова немного нагреются. Действительно больших успехов достигают люди, которые отдают все свои силы, время и энергию одному делу. Если вы фокусируетесь на бизнесе все свое время, силы и энергию, то через какое-то время... Бизнес начинает гореть в хорошем смысле этого слова, дает хорошие результаты. Если же вы 8 часов в день отдаете силы и энергию наемному труду, то на бизнес у вас их не остается. И ваш бизнес ну, просто нагревается и а, не загорается. Вот я нарисовал такую, нашел такую картинку, это вот любитель. У него есть аванс, зарплата, которую он получает на своей основной работе, но мотивации нету. Если для вас занятие сетевым маркетингом, хобби, которым вы занимаетесь свободное от основной работы время, то вы можете рассчитывать на дополнительный заработок. Если же вы хотите получать высокий и постоянно растущий остаточный доход, то надо заниматься сетевым бизнесом профессионально. Поэтому вывод. Концентрация времени, сил и энергии исключительно на одном виде деятельности ⁇ это главное условие для успеха. Ну, не только в бизнесе, добавим. Идем дальше. Что еще отличает профессионала от любителя? Профессионал ⁇ это человек, который может повторить свой успех. Вот любитель достигает своего успеха спонтанно, на энтузиазме. А когда энтузиазм заканчивается, то заканчивается и успех. Ну, например, футболист может на эмоциональном подъеме, при удачном стечении обстоятельств, забить в одном матче пять мячей. А потом весь сезон не забить ни одного. Профессионал же показывает стабильно высокие результаты безусловно и у профессионала бывают спады неудачные сезоны травмы но все-таки есть некая планка ниже которой профессионал не опускается но вот если человек по профессии нападающий футбольной команды он должен стабильно забивать голы если он профессиональный сетевик он должен стабильно увеличивать товарооборот своей структуры Идем дальше. Что еще отличает любителя от профессионала? Любитель получает удовольствие от процесса деятельности, а профессионал от результата. Я часто слышу от сетевиков, вот раньше, когда мне было интересно, я активно приглашал людей в свою структуру, рассказывал о продукции, и моя организация росла. А потом все это превратилось в рутину, одни и те же действия изо дня в день, из года в год стало скучно, моим людям стало скучно, и все скисли. И я не знаю, что делать. Ну, что делать? Один вариант – искать, где весело, и менять сферу деятельности каждый раз, когда становится грустно. Собственно говоря, многие люди так и поступают. И при этом надо понимать, что этим людям важнее процесс, чем результат. Второй вариант. Нужно понять, что любая деятельность предполагает выполнение регулярных, рутинных действий, которые могут не приносить особой радости. Но профессионал эти действия выполняет потому, что знает, эти действия приведут его к запланированному результату. И вот результаты как раз и приносит профессионалу удовольствие. Ну вот возьмем спортсмена, который а готовится к крупным соревнованиям. Каждый день он тренируется, проплывает в бассейне десятки километров, или там, например, поднимает штангу десятки раз, прыгает, бегает и так далее. Вряд ли он испытывает от этого какой-то большой энтузиазм или удовольствие. Но! Когда он стоит на пьедестале почета, получает медаль, купается в лучах славы, получает деньги материальное вознаграждение за победу. Вот от этого он уже получает удовольствие. То же самое и с профессионалом в бизнесе. В бизнесе надо каждый день совершать рутинные действия. Обзванивать клиентов, искать новых партнеров, обучать старых и так много лет. И каждый месяц, получив бонус, профессионал с удовольствием отмечает, что его доходы растут и он может получать удовольствие от новых возможностей в жизни, новых поездок, покупок и так далее. Известный психолог и коуч Марина Мелия э, написала, «Бизнес подразумевает внешне рутинную работу с постоянным повторением определенных процедур. Причем выполнять их надо на определенном уровне изо дня в день. Для этого нужно уметь на техническом уровне вводить себя в рабочее состояние. Иными словами, профессионал должен уметь достигать успеха как при наличии вдохновения, так и при его отсутствии. Кстати, по поводу вдохновения одного известного писателя спрашивают: как вы работаете, как вы создаете свои шедевры? Он отвечает: каждый день в 10 утра я сажусь за компьютер и работаю до 14:00. А если у вас нет вдохновения, спрашивают у него? как это нет, удивляется писатель. Ведь вдохновение знает, что я в 10 утра сажусь работать. Вот оно к этому времени и приходит. Важно понимать, что хотя профессия сетевика и отличается многим от остальных видов деятельности, но, как и в любой профессии, в ней очень важен наработанный опыт. Чем больше работаешь, тем больше оттачиваешь технику, и тем легче тебе достигать успеха. Идем дальше. Еще один очень важный момент. Для профессионала его деятельность является его зоной комфорта. Вот это очень важная, важная штука. Почему? Потому что я вот от своих партнеров, лидеров, которых я тренирую, я часто слышу такую фразу. Надо выходить из зоны комфорта. Давно я что-то не занимался плотно своим бизнесом, засел в своей зоне комфорта. Надо из нее выходить. Смотрите, что получается. Для многих из лидеров бизнес – это зона дискомфорта. И мысль о том, что надо заниматься бизнесом, то есть общаться с людьми, клиентами, партнерами, она для них дискомфортна. И наоборот, зона комфорта для них – это возможность не заниматься бизнесом, отдохнуть от него. Ну вот Поэтому я нашел такую картинку – Смотрите, для рыбы вода – это зона комфорта. Вот вы можете себе представить, что рыба поплавала, а потом говорит, что-то я устала, вылезу-ка я на берег и отдохну в зоне комфорта. Для профессионала бизнес должен быть зоной комфорта. Вы должны испытывать радость при мысли о том, что вам предстоит общение с клиентами и партнерами. И наоборот. Когда вы не делаете этого, вы должны испытывать дискомфорт. Как это так? Я уже три дня не занимаюсь своим замечательным бизнесом. И нужно понимать, что вот эта зона комфорта – это ловушка для лидера. Ведь лидер – это тот, кто ведет за собой других людей. А когда лидер заходит в свою зону комфорта, он прекращает движение. А если он прекращает движение, его структура сначала замирает в ожидании, а если лидер не шевелится долгое время, то его партнеры начинают искать себе другого лидера. Так устроена жизнь, так устроен бизнес, это надо помнить, и подолгу в зоне комфорта не, не задерживаться. А вообще, если лидер двигается в бизнесе перебежками, из одной зоны комфорта в другую, знаете, как из окопа в окоп по пристреленной местности, это означает, что он занимается своим бизнесом не экологично, он достигает результатов за счет сжигания своих ресурсов. Ну вот об этом надо задумываться, потому что лидеру должно быть комфортно в движении, когда он занимается бизнесом, и наоборот, он должен испытывать дискомфорт, если он останавливается и заходит в так называемую зону комфорта. Теперь я хотел бы коротко рассказать о том, какие за вот эти 20 лет произошли процессы в сетевых компаниях и в деятельности лидеров. Начну с небольшого отступления о том, как рождаются, живут и умирают сетевые компании. Эти процессы протекают примерно одинаковые в линейном и в сетевом бизнесе, но есть какие-то особенности в сетевом. Для того, чтобы бизнес родился, необходимо наличие трех условий. Во-первых, у человека, который хочет создать свой бизнес, должно быть много нереализованных личных потребностей, много неудовлетворенных хочу. Во-вторых, в голове у него должна быть какая-то идея бизнеса. Например, идея производства каких-либо товаров или оказания услуг. И, наконец, в обществе должна быть потребность в этих товарах или услугах. Вот как раз в 90-х годах на постсоветском пространстве в избытке присутствовали все три условия. Было много людей, у которых было много «хочу», было много идей и был неудовлетворенный спрос. И как раз в это, в это время начали появляться, бурно развиваться компании, в том числе и сетевые. И вот первый этап любого бизнеса, он характеризуется энтузиазмом и оптимизмом. Это один из самых напряженных эмоциональных периодов в жизни компании сетевого маркетинга. Его можно сравнить с отрывом от Земли и дальнейшим полетом. В этот период бизнес сетевой компании лидерской структуры стремительно растет. Руководители-лидеры излучают оптимизм, энтузиазм, фонтанируют новыми идеями, строят наполеоновские планы. Товарооборот увеличивается ежемесячно чуть ли не на 100%, открываются новые регионы и закрываются новые квалификации. Что происходит дальше? Дальше происходит интересная штука. Через определенное время руководители компании и топ-лидеры постепенно удовлетворяют те потребности, которые послужили причиной их прихода в бизнес. То есть удовлетворяют свои «хочу». Но ну, при этом надо учитывать, что чаще всего речь идет не о предметах роскоши, не о каком-то замке во Франции или океанской яхте. Речь идет об удовлетворении базовых потребностей. Ну, квартира себе, детям, машина себе, мужу, жене, детям. Не очень дорогая недвижимость в Болгарии, Черногории, заграничные поездки, отдых на курортах. Вот все это вполне достижимо для работоспособного сетевика. И постепенно неудовлетворенных хочу. У сетевиков становилось все меньше и меньше. И, наконец, наступает момент, когда лидеры структуры достигают определенного уровня дохода и жизни, который их устраивает, и перед ними встает вопрос. А зачем мне нужно продолжать совершать действия, которые я совершал ранее? Продавать, приглашать новых партнеров, обучать, ездить по регионам и так далее. Ведь я достиг того, чего хотел. И когда сетевик задает себе этот вопрос, это означает, что у него пропали энтузиазм и мотивация. То самое главное топливо, благодаря которому его бизнес взлетел на определенную высоту. И в этот момент наступает второй этап бизнеса, для которого характерна некая эйфория и головокружение от достигнутых ранее успехов. Если продолжить сравнение с аэропланом, то можно сказать, что керосин в топливом баке закончился, но благодаря воздушным потокам он продолжает планировать. Иногда чуть опускаясь, иногда чуть поднимаясь, а при этом тот факт, что топлива уже нет, чаще всего лидерами не осознается. Наоборот, они пребывают некой расслабленности, эйфории от достигнутых успехов, от того, что уровень жизни изменился, от того, что новые возможности появились, от зарубежных поездок и так далее. Но при этом, вместо того, чтобы наращивать усилия и продолжать развивать свой бизнес, многие лидеры, напротив, начинают уходить из поля бизнеса. Кто-то вообще перестает совершать действия, которые совершали ранее, кто-то продолжает выполнять эти действия, но делает это без прежней мотивации и былого энтузиазма. Причин такого поведения несколько. Ну, во-первых, практически все новички, начиная свой путь в бизнесе, слабо представляют себе, как далеко им придется идти, сколько времени займет дорога. Да, конечно, их наставники говорят им о том, что да, надо сначала напрячься, ударно поработать, создать структуру, а потом структура твоя будет увеличиваться, ты будешь работать меньше, а получать больше. И надо сказать, в общих чертах так оно и есть. Но, как хорошо известно, дьявол кроется в деталях. А детали – это качественные и количественные характеристики бизнеса, которые позволяют его владельцу постепенно сокращать усилия, время и энергию, которые он вкладывает в бизнес. Это и определенный объем товарооборота, и количество активных бизнес-партнеров в структуре, разветвленность структуры и так далее. То есть создание стабильного, надежного бизнеса ну, – это марафонский забег. А многие сетевики, образно выражаясь, пробежав 100-метровку, думают, что цель достигнута и сходят с дистанции. Еще одна причина, по которой многие сетевики прекращают заниматься активной деятельностью, заключается в том, что они просто не знают, что дальше делать со своим бизнесом. На первом этапе бизнес создавался интуитивно. На огромном энтузиазме и мотивации. И задача лидеров была привлечь как можно больше клиентов и партнеров. А на втором этапе руководитель компании, лидеры структур, оказывается в такой ситуации. Энтузиазма и мотивации уже нет, но при этом есть организации из тысяч людей, живущих в разных городах и странах, из которыми нужно что-то делать. А что делать и как ну, не очень понятно. Кто-то начинает искать способы этому научиться, а кто-то просто самоустраняется от выполнения своих обязанностей. Ну, есть еще один момент. Лидеры прекращают развивать свой бизнес, потому что продвижение наверх становится для них небезопасным. Дальнейшее увеличение его доходов, продвижение по карьерной лестнице требует от лидера дальнейших серьезных изменений в отношениях с деньгами, с социумом, с ближайшим окружением и так далее. И многие люди просто не готовы к этому. Поэтому они подсознательно или сознательно тормозят и ограничивают свой дальнейший карьерный рост. К тому же, надо иметь в виду, что подавляющее большинство лидеров сетевых компаний – женщины, которые изначально не ставили перед собой амбициозных задачи по созданию большого бизнеса. Как правило, они приходили в сетевой маркетинг для того, чтобы решить какие-то свои локальные финансовые проблемы. Решили, вышли на определенный уровень дохода, и дальше они не видят смысла в дальнейшем развитии бизнеса, тем более, что ему нужно уделять много времени и сил, а эти время, это время и силы нужно отнимать у семьи и у детей, и это вызывает как внутренний конфликт так и внешне, например, с мужем. Ну и, наконец, по моим наблюдениям, в сетевых компаниях достаточно много людей, которые оказались в этом бизнесе абсолютно случайно, в нужное время и в нужном месте. Вот так получилось, что под ними выросла организация, которая обеспечивает им определенный доход, хотя никакой активной деятельности этот человек не ведет и вести не собирается. Ну, такая ситуация многих лидеров возмущает, мы, дескать, вкалываем, а кто-то деньги просто так получает. Но к этому нужно относиться философски. Так устроена система. Это надо просто принять как данность. Таким образом, повторюсь, второй этап развития компании сетевого маркетинга характеризуется постепенным уходом лидеров из бизнес-поля. Созданная ими бизнес-система какое-то время продолжает обеспечивать им остаточный доход, однако затем начинает разрушаться. Почему? По очень простой причине. Потому что уход лидеров из бизнес-поля приводит к нарушению энергетического баланса в компании. В любом бизнесе существует обмен. Сотрудники вкладывают в компанию свои силы, время и энергию, а компания платит им за это деньги. В обычном бизнесе, если у сотрудников пропадает желание работать, они вместо того, чтобы выполнять свои функциональные обязанности, начинают имитировать деятельность, либо вообще прекращают ходить на работу. Что с ними происходит? Их сначала наказывают, штрафуют, лишают премию, вычитают из зарплаты, а затем, если это не помогает, увольняют и нанимают новых. А что происходит в сетевом маркетинге? В сетевом маркетинге компания <coughs> продолжает платить своим лидерам, даже если они прекращают выполнять свои обязанности и давать энергию своей организации. И это приводит к нарушению баланса «брать-давать» и система начинает деформироваться. Вот так выглядит сетевая структура на пике развития. Видите, сверху от компании идет энергия, она проходит через топ-лидеров, через лидеров среднего звена и приходит к начинающим, к начальному звену. А вот так... Сетевая компания выглядит на этапе упадка. Когда лидер прекращает давать свою энергию в структуру, то, как правило, через какое-то время его нижестоящие партнеры, они делают то же самое. И через определенное время структура обесточивается. Вот мощное силовое поле, которое существовало в компании на первом этапе, ослабевает. И это сразу же сказывается на притоке новых партнеров. Сетевики, вспоминая времена, когда они начинали свою деятельность в компании, отмечают, что раньше у них не было ни роскошных каталогов по продукции, ни шикарных офисов, ни особых знаний по бизнесу. Был только энтузиазм, с которым они делали бизнес на коленках, и народ шел валом, на школах был аншлаг, товарооборот рос ежемесячно. А сейчас всего переизбыток и продукции, и знаний, а в роскошных офисах тишина и отсутствие народа. Вот на мой взгляд, одна из главных причин уменьшения количества новых дистрибьюторов заключается в отсутствии вот этого силового поля, оказавшись в котором новичок заряжается от вышестоящих наставников энергии и энтузиазма. И вот когда количество лидеров компании, в разное время покинувших бизнес-поле, не занимающихся активной деятельностью, достигает критической массы, наступает третий этап бизнеса – избавление от эйфории и осознание того, что бизнесу угрожает опасность. То есть всем становится понятно, что керосин давно кончился, аэроплан летит по инерции, высота полета снижается и так далее. Далее ситуация в сетевой компании может развиваться по нескольким вариантам. Ну, вариант первый – всем по барабану. И руководители, и топ-лидеры компании прекрасно понимают, что их бизнес загибается, но ни желания, ни воли изменить ситуацию ни у кого нет. Все сыты, у всех отложено про запас, все всех устраивает. Но по обоюдному согласию они продолжают имитировать какую-то деятельность. А вот дальнейший исход событий уже зависит от запаса, который есть у той или иной компании. А здесь надо иметь в виду, что в отличие от линейных компаний, агония сетевых компаний может длиться годами. Да? Я знаю немало сетевых компаний, у которых уже давно нет ни новых идей, ни новых людей, но тем не менее они, подобно летучему голландцу с мертвецами на борту, продолжают вяло дрейфовать по морю бизнеса. Вариант второй – Руководителем компании по барабану, а топ-лидерам нет. Такие ситуации нередко встречаются в бизнесе. Владелец компании, заработав деньги, через какое-то время теряет интерес к своему детищу, увлекается какими-то другими проектами и, что делать со своей сетевой компанией, не очень хорошо понимает. Топ-лидеры э, пытаются вернуть владельцев в поле бизнеса, и если это не удается, они просто уходят в другие сетевые проекты. Вариант третий. лидером по барабану, руководителям компании. Нет. Это ситуация, которая зеркально предыдущей, тоже встречается в сетевом бизнесе. То есть владелец компании хочет развивать компанию дальше, у него есть энтузиазм, новые идеи, но эти идеи воплощать не с кем. Выведение компании из кризиса, как, требует, как правило, требует многочисленных изменений, иногда достаточно жестких. А лидерский состав, которого все устраивает, он напрягаться не желает. И поэтому саботирует все предложения руководителя. И, наконец, есть вариант четвертый. И руководитель компании, и лидеры заинтересованы в сохранении компании и в дальнейшем развитии бизнеса. Они вместе приходят к выводу, что необходимо предпринимать какие-то действия. И в этом случае в их бизнесе наступает следующий этап. Этап профессионального отношения к бизнесу. И в этом случае возможен взлет компании и набор новой высоты. И последующие успехи уже будут достигаться не за счет одного энтузиазма, а за счет профессионализма. Ну, подведем некоторые итоги. Время безудержных восторгов и энтузиазма прошло. Наступило время профессионализма. Современный сетевой лидер – это предприниматель, умеющий не только создавать сбытовые структуры, но и постоянно их развивать. Это предприниматель, который находится в контакте со своим бизнесом. Он осмыслил опыт, который получил за время бизнеса, сформировал к нему свое отношение. Это предприниматель, который постоянно анализирует, как работает его бизнес. Он оптимизирует бизнес-процессы, ищет новые возможности для эффективного продвижения, постоянно учится и совершенствуется. Напомню хорошо известное правило. Сохранить и развивать свой бизнес гораздо труднее, чем его создать. И для этого требуются другие знания, умения и навыки. И те руководители компании, и те лидеры структур, которые это понимают, начинают искать новые ресурсы для дальнейшего продвижения. И их бизнес взлетает на новую высоту. Те же, кто этого не делает, свой путь в бизнесе завершает. На этой оптимистичной ноте я завершаю свой вебинар, Спасибо вам за то, что внимательно слушали. Приглашаю вас на свой сайт, на который вы найдете интересные материалы о сетевом бизнесе. До свидания. До новых встреч.